Так, коллеги, доброе утро! Давайте начнем нашу работу. Сегодня у нас заседание комиссии специальной опросов, и нам предстоит рассмотреть достаточно важных. У всех коллег, есть повестка дня, есть ли предложения, напомню, уходите. По есть ли предложения, тогда предлагаю утвердить сегодняшнюю повестку дня без вопросов. Все Повестка утверждена. Переходим дня. И первый вопрос о назначении членов избирательной комиссии 41. Решающего голоса. Пожалуйста. Спасибо. Мы принимаем на себя другие вопросы. Если кто-то поговорит, он что вопросы будут приложить, то это будет. Мы должны выглядеть как-то для получения доступа к соответствующим законам. Мы еще не обязаны, но мы хотим, чтобы все это И через несколько месяцев мы сделаем законы. В четвертом месяце введения демографических центров сотрудничества, которые будут мы общественные демографические центры самого города не считаются. Рабочая группа обучает общественных городов, чтобы они сообщались, подказала, что все это отлично для будущего, что будет в этом мире, и Благодарю. Это очень круто. Тогда за это решение. Прошу голосовать. Кто против? Вопрос. Регистры избирательных регистрацию, а и составляем точную выгодность в списке в к Муниципальных Советов и Франции Муниципальных Муниципальных Подозраний, делая Санкт-Петербург. пожалуйста. Уважаемые коллеги, в целях выполнения требований закона о выборах депутатов муниципальных советов и муниципальных соображений, а также в соответствии с законом о банке законодательств выборов, избирательная комиссия, утверждающая компетенцию, создает соответствующие акты по вопросам использования сформу законодательств выборов. В связи с этим проектом решения предлагается уточнить металлическую рекомендацию организации выборов порядка использования муниципального фрагмента регистра избирателей. Это решение определяет процесс формирования и передачи сведений об для составления списков избирателей, процесс передачи изменений в сведения об порядок составления списков избирателей тиками и уиками. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо, Екатерина. Если вопросов нет, тогда давайте представленный проект за принятие за credение от poetic לו createsBad. Поднов性danins на Уважаемые коллеги, в соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона Санкт-Петербурга о гарантии правительства политических партий, представленных законодательных собранием Санкт-Петербурга при освещении деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом и с кадровыми решениями предлагается внести изменения в решение рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии номер 88-9 от 21 декабря 2010 года и вложить в приложение номер 2 в редакции согласно Вашему, а, согласно мне, еще не все у вас, приложению. И признать справиться на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии номер 292 от 3 ноября 2021 года. внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии а, от 21 декабря 2010 года номер 88 54, по в связи рабочей группе, по установлению результатов по подъема сильного времени, затаченного на освещение деятельности политических партий и ставленных Центра Финбурга. Прошу поддержать данный проект решения. Спасибо, Коллеги, вопросы? Если вопросов нет, я против, Коллеги, четвертый вопрос есть, в повестке а дня. Комиссия считала, чтою 202 года порядке проекте взаимодействия Санкт-Петербургской обязательной комиссии с региональными избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов, открытых городских муниципальных предоставлений, выбора федерального значения Санкт-Петербурга в, в, в, в, Санкт в, в, в применении технических средств расчета голосов комплекса по обработке 2017. Уважаемые коллеги, с правительством решения предлагается отнести изменение о разрешении Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 4-го июля 2020 года и 3, 3 о порядке взаимодействия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с территориальными избирательной комиссией в подготовке к применению выборов с депутатом парня Совета с применением в Петербургской церкви подсчетового оборудования. Решение предлагается обеспечить возможность правильных комиссии вместо предложения о применении КСБ до 13 августа. Уменьшиваясь по желанию, во втором выборе и вступившие в это предложение позволяет вам сделать. Прошу поддержать. Коллеги, мне кажется, очень важный вопрос. Мы принимали с вами ä, порядок, по которому комиссии уже давали предложения по использованию комплексов ä, обработки избирательных бюллетеней. Мне кажется, что достаточно мало с учетом того, что есть на данный момент резерв фондексов есть возможность использовать их более широко на этих довыборах. Поэтому у меня есть предложение поддержать предложение по тому, чтобы увеличить срок, в который избирательные комиссии территориально могли бы обратиться к нам с постановка вопроса о применении комплексов обработки избирательных бюллетеней на этих довыборах. Мне кажется, это важно, это даст возможность расширить применение комплексов, обучить комиссии к работе с комплексами, но ну и, безусловно, обеспечить дополнительное и, скажем так, облегчение подсчета голосов, но ну и уменьшение возможных нарушений, которые могут быть при как Есть вопросы к данному предложению? Поднимаем, когда до 13 августа подача предложений по использованию комплексов э, о избирательных бюллетеней на этих далы. кто решение против? Кто против? Пятый вопрос веске дня. Уважаемые коллеги, за предупреждение эффективной государственную гражданской службу, в связи с 50-летием предлагаю наградить почетной грамотности Санкт-Петербургской избирательной комиссии Мамедова Игоря Мамедовича, главного специалиста управления центр аппарата комиссии. 2011 года он исполняет свои обязанности системным администратором Петровсова, я прошу поддержать. Так, большие предложения поддержать. Ну и другие поддержания. Кто тогда за это решение проходит, прошу заниматься. Кто против, поддержался.